Грантовый конкурс – это, наверное, самый удобный инструмент, который позволяет оказывать поддержку тем, кого ты не знаешь. Потому что все другие инструменты предполагают, что у грантодателя, у того, кто оказывает поддержку, есть уже какие-то отношения с тем, кто ее получает. А грантовый конкурс – это возможность войти вот в эту систему, можно сказать, не имея каких-либо связей. То есть это открытый инструмент, который делает доступными грантовые средства для широкой аудитории. С 2003 года у нас грантовые конкурсы начались. Выбрали грантовый механизм, конкурсный механизм, Потому что это в какой-то степени облегчало жизнь и структурировало те заявки, которые приходили. Это вот, вот наиболее оптимальный механизм выбрать самые лучшие идеи и профинансировать их. Для фондов местного сообщества самым главным инструментом вообще работы на территории являются, конечно, конкурсные механизмы. И в свое время всегда фонды, и сейчас фонды местного сообщества отличаются от других фондов помощи. Это тем, что они финансируют территорию через конкурсный механизм. Для Норильского Никеля грантовый конкурс – это инструмент реализации благотворительной политики, это часть нашей системной благотворительности в которой используются понятные прозрачные механизмы от принятия решения до реализации проекта. Грантовый конкурс ⁇ это наиболее удачное сочетание технологий и получаемого на выходе результата в виде именно качества проектов и достигаемых результатов в ходе их реализации. Конкурс в самом деле ⁇ это такая форма, которая все больше и больше и больше и шире применяется, скажем так, органами власти на разных. Конкурс в этом плане удобный инструмент, потому что он дает нам возможность сравнить существующие предложения и выбрать самое лучшее. Он обеспечивает более прозрачный механизм принятия решения. И в конечном итоге, по мере того, как отношения сектора и государства развиваются, да, как бы устанавливается больше доверия уже, понимание друг от друга, то действительно мы уже... уходит какой-то страх про то, что какие-то не такие люди на конкурс придут и что-то не то предложат, да? а уже становится понятно про то, что это реально очень удобный инструмент и кроме того, это еще и разделенная ответственность. Долгое время мы использовали только открытые механизмы конкурса. Но последнее время мы перешли вот к двум уровням. У нас есть и открытые конкурсы, на которые могут заявиться и податься все организации абсолютно сахаринские. Но есть и закрытый конкурс. Более красивое название, конечно, по приглашению. Когда речь шла о конкурсах Минэконома развития России, или когда мы ведем речь о конкурсах, которые проводятся региональными или муниципальными органами власти, все-таки базовая задача — это в целом весь сектор, как бы, да, пригласить, поддержать и максимально широкую палитру, соответственно, некоммерческих организаций ими охватить. Поэтому открытый конкурс здесь в данном случае удобный инструмент. Открытый грантовый конкурс, как я уже сказала, это э, возможность войти широкой аудитории, то есть проверить себя. Э, мы также используем такой инструмент, как конкурсы по приглашению, которые построены немножко иначе. В этом случае мы уже э, вместе с получатели грантов, вырабатываем некие партнерские проекты и работаем с теми, с кем мы уже в каких-то отношениях состояли. Конкурс по приглашению позволяет реализовать инновационные, стандартные, не вписывающиеся в жесткие правила проекты с проверенными партнерами.